Красивые гобелены, золотой дождь и фабрика Шане. Показываю вам красивые гобелены, которые пришли, но они быстро заканчиваются. Поэтому, если кому-то нужно, подписывайтесь Мой номер телефона 8 904 436 0956. Пишите вайбер, ватсап, телеграм. Бронируйте. Откладываем, делаем отправки. Очень красивые гобелены пришли. Они у нас и были красивые, продолжают поступать красивые, новинки. Показываю небольшую вот такую сумочку. Она выполнена с двумя отделками. Красивая ромашка, отделка болото. Размеры описания сумок оставлю ниже под видео. И есть вот с такой отделочкой, снежно-серой. Одна и та же модель, а выглядит немножко иначе. Те, кто боится запачкать ручки, затереть донышко, для тех темный вариант. Кто ничего не боится, для тех светлый. Внутри сумочки один вход, прилегающая перегородка сейфик, кармашки на передней стенке и карман на задней стенке. Есть длинная ручка, которая поможет сумке быть более функциональной. Ее можно повесить на локоток, взять в ладонь, повесить на плечо, и пристегнуть длинный ремень, повесить через тело. Цена этой модели, Лен, 1900 рублей, правильно? 1900. 1900 рублей. Так, следующая моделька. Вот такая небольшая, кроссбоди. С красивой отделочкой. Отделка мята. Очень нежные васильки и яркие маки. Основа сумки эко-кожа. Отделка гобелен. Нежно-зеленого цвета. Сочетание в одежде может быть довольно большим. начиная от бежевая, кончая фиолетовым. Все это будет красиво сочетаться. Вот такое донышко. По бокам два наружных кармана. С двух сторон. Сзади карман на молнии. Длинный регулируемый ремень. Очень длинный. Смотрите. Сумка у меня висит ниже попы. Мой рост 1,60 метра. Почти метр шестьдесят Вход Внутри никаких отделов Перегородок нет На задней стенке карман на молнии На передней два кармашка Цена этой сумки 1800 восемьсот рублей Правильно? Да рублей Просто ценников еще нет А все цены не помню Есть вот такая вот сумочка Сумка-рюкзак Очень интересный расцветок Смотрите, какая расцветка этническая. С отделкой бежево-песочным цветом, переходящим в коричневый, носим как сумку. При желании можем взять вот таким образом. Можно передернуть как рюкзак. Вот так это рюкзак. Наполнить можно по так как вам надо. Длина ручек регулируется по вашему желанию. Есть сейчас про все, что внутри, расскажу. Боковой вход вот здесь, вот кармашек. На передней стенке рабочий карман на молнии накладной. Внутри один большой отдел. На задней стенке карман на молнии, плотный подклад и на передние два кармашка. Очень удобный вход у этой модели. Цена ее, Лен, 1900 рублей. Она есть в таком цвете. И есть красивый город. Вот такой. Здесь отделка бежево-голубо-мятный бежево, цвет. Очень приятные расцветки. Поярче этот рюкзачок, если этот спокойный то этот поярче. Цена у него точно такая же. Так, есть еще вот такие у нас ромашки. Кстати, это гобелены. Именно ромашки, я думаю, что последние в этом году. Поэтому, если кому-то хочется, кому-то нужно, обязательно бронируйте. Потому что сумки продаются. Так. Вот такая вот есть моделька. Ее цена 2000. Отделан снежно-светло-серым. Красивые кисточки. На задней стенке карман на молнии. Сбоку. Рабочие карманы функциональные. Покажу сейчас и глубину. Спокойно входит ладонь. Два входа у нее. Длинного ремня здесь нет. Цена ее 2000. Внутри в одном отделении два кармашка на молнии. В другом отделении кармашек на задней стенке на молнии. Вот такая вот моделька. Можно повесить на плечо, взять руки или ладонь. Вот так. Так, Есть еще сумка. Это все сумки шаны Сумки и рюкзаки. Вот такой рюкзачок. Сумка-рюкзак. Можно взять вот так. Повесив, как сейчас принято носить, на одно плечо. Прям здесь рисунок этнический и спокойно перейдет в позднюю осень очень сдержанные оттенки очень приятный плотный на ощупь гобелены все плотные кармашки боковые карман на передней стенке довольно глубокий вот он прям до дна рюкзачка на задней стенке кармана нет клепка хорошо держит один вход. Внутри нет перегородок. Есть два кармашка на передней стенке и один на задней. Цена этого рюкзачка 2000, да? Вот такой рюкзак. Из этого же материала есть моделька сумочки. Более сдержанная, более лаконичная и спокойная. Формата А4. Высота ручки регулируется здесь. Накладной карман на клепке, На задней стенке карман на молнии. Цена этой сумки 1900 рублей. Внутри плотный подклад. Прилегающий сейфик перегородка. Карман на задней стенке, на передней до кармашка. Вот такие красотки. И вернусь снова к сумкам золотого дождя. Разверну немножко камеру. Есть гобелен сумка-рюкзак. Вот такой. Пристегивается длинная ручка. Функционал носить в ладони, на локте. И на плече. Два входа, очень красивый, спокойный зеленый цвет, на камере он яркий, в жизни он намного темнее. Он такой красивый изумруд, прям глубокий цвет. На задней стенке карман на молнии, на передней два прилегающих кармашка, других перегородок здесь нет. Вот такой вот гобелен, как были уже некоторые модели у нас. И, кстати, покажу еще, пока есть в пока на сегодняшнем, есть вот такой красивый.